Привет! Я Энни Мэджик и ты на канале моей семьи, Мэджик Фэмили. Сегодня здесь нет, как вы видите, со мной моих собак, кошек, потому что я не хочу передавать им свою печаль, грусть лишний, стресс им создавать. Я стараюсь этого не делать никогда и я бы не хотела и вам это все передавать, чтобы вы переживали, печалились, грустили, плакали. Но я понимаю, что вам это нужно знать, потому что вы часть нашей семьи, вы всегда все вместе со мной переживаете, вы смотрите все ролики, вы живете, по сути, с нами, и вам, как моей семье, нужно это знать, и вы бы, наверное, на меня обиделись, если бы я вам не сказала, вы бы очень расстроились. Моя беленькая девочка-хомячок по имени Лаки умерла ребят ее с нами больше нет и она не в спячке не где-то там потому что в общем история такая я начну еще кое-что вам скажу про если я теряюсь в словах и немножко туплю то вы уж извините меня я не знаю это будет наверное не в тему но Думаю, я должна вам об этом тоже сказать. Достаточно много месяцев уже назад у меня началась какая-то странная аллергия после уборки клеток. То есть у меня чесались уши, у меня очень слезились и чесались глаза, чесалось все лицо, я посоветовалась врачами и сказали, что, возможно, это аллергия на хомяков. Но я подумала, что это аллергия на наполнитель. То есть вот когда они пишут как туда вот этот наполнитель, и когда я его убираю, у меня вот это все начиналось. И даже несмотря на это, я оставила Рики и Лаки, Рики вот здесь, в этой клеточке. Я вам его покажу чуть позже. Я не захотела их отдавать, потому что они часть моей семьи. Я не могла просто представить, как куда-то отдать своих питомцев. И я решила использовать бумагу место наполнителя просто вы в каких-то видео вид увидели и спрашивали, почему они там бумага, а не наполнитель. Это я говорю к тому, что я, даже несмотря на трудности какие-то, оставила у себя реки и лаки, потому что я не могла, я настолько к ним привыкла, я настолько уже чувствовала их частью нашей семьи, что я просто не могла их отдать, даже если мне плохо даже если у меня аллергия но несмотря на это почему-то кто-то свыше решил забрать лаки пару дней назад она стала какая-то немножко вяленькая ну как вяленькая у нее уже такое случалось когда она не бегает весь день в колесе и всю ночь то есть обычно она просто много бегает она больше спала но при этом она обрела морковку кушала ее и вообще кушала и у нее уже были такие дни когда она была пассивна я проснулась утром собаки были со мной алиска кошка тоже и я первым делом всегда бегу проверить реки и лаки как они там что как у них прошла ночь я прихожу а Лаки как-то странно лежит и она ну очень странная она была еще жива она дышала она двигалась, передвигалась, но очень медленно, и была очень вяла. И она уже не брала еду, она не пила, она просто лежала и периодически передвигалась. Я достала ее, взяла на ручки, и она была очень слабенькая. То есть она вообще никак не реагировала, не ходила по руке, как обычно. Я сразу же позвонила ветеринару, потому что я считаю, что если вы видите, подозреваете, что с питомцем что-то не так, то первым делом нужно звонить ветеринару ребята не заниматься самолечением не ждать но ветеринар еще даже не успела до нас доехать и лаки умерла все вы как я любите лаки и привязались к ней и тоже считали ее частью семьи и они с реки были такой милой парочкой не пытайтесь гадать предполагать, почему она умерла, потому что ветеринар сказала без вариантов, что это опухоль, и у хомячков такое случается, что они умирают от опухоли, при этом они могут до этого просто нормально жить, вообще ничего не происходит, и потом резко умереть. Я не хочу, чтобы вы плакали, расстраивались, я не буду вам показывать труп плаки, потому что это ужасно, я считаю, это неприемлемо. Это равносильно, как если у вас умрет собака или кошка, даже хомячок. Вы же не будете всем своим знакомым рассылать фотки и видео трупа своего питомца. Я считаю, это просто неуважительно по отношению к ней показывать. Я считаю, что животные достойны такого же уважения, как и мы, и я не хочу показывать вам труп Лаки. Для меня это равносильно, если... Не хочу даже об этом думать. Умрет кто-то еще из моих животных или я, и вам покажут на Ютубе видео, вот смотрите, это труп Ани или кого-то из ее питомцев. Я не хочу этого делать. И если честно вам признаться, то я верю в переселение души. возможно, когда-нибудь она вернется спасибо большое вам всем за то что вы поддерживаете всегда честно вы знаете меня я знаю близко всех вас я бы не хотела вам чтобы вы грустили чтобы вы печалились я всегда стараюсь вас поддерживать и хочу чтобы вы просто помнили что все хорошо это должно было случиться это могло случиться накануне я снимала видео на свой канал Анимэджик про ожившую куклу Чаки. Лживые истории. И я тогда еще не знала, что Лаки умрет. Вот Рики. Наверное, ему сейчас будет немножко грустно и скучно, потому что я часто им давала поиграть вдвоем в игровой комнатке, побегать там. То есть они жили в раздельных клетках, но... Я давала им пообщаться иногда, и они никогда не дрались, никогда не цапались, не ругались, не ссорились. Ну, такой толстячочек, красавчик, да. Ты тоже прощаешься с Лаки. Я понимаю, что везде написано и везде говорят, что к смерти хомячкам нужно быть готовым, потому что хомячки... И живут столько сколько живут кошки собаки и уж тем более люди но это грустно и тяжело Ты, конечно же даже не понимаешь наверное что лаки больше с нами нет потому что он не видел конечно же ее толстопусы толстожоп честно ребят у меня очень мало слов мне ничего не хочется говорить я не хотела бы снимать это видео но я понимаю что вы бы очень расстроились если бы я вам просто тупо не сказала и скрыла бы это от вас. Я хочу, чтобы вы знали, но вы не расстраивались, учились вместе со мной, как я вам рассказывала, отпускать, прощаться. Давайте, ребят, вместе попрощаемся с Лаки. Как сказала ветеринар наша, она прожила хорошую жизнь в хороших условиях, прекрасных. Поэтому надо ее просто отпустить. Пожелаем здоровья и счастья всем нашим питомцам, не только моим, но и вашим, и Рикусику, чтобы он не скучал. Так не часто выкладывала фотки в Инстаграм своих хомячков, а теперь там будет только Рики. Ну и увидимся скоро в новых видео, веселых и позитивных, я надеюсь. Пока. Куда ты ползешь? Куда ты все время ползешь?